Блин, я в краске. Все, что Ой, еще. <плёк> вот наш э, жук-носорог. Это баба говорит, что это мальчишка жук но с носорогом. Сорога, видишь, это жук-носорог. Да, носорог. Это наши сдохшие мотыльки нет, жили они до того дня, когда мы их выпускаем. Угу. Ого, видел? Вешеный. Вовсе. Тоже погиб. Успокоился. Так, одна жук. А там жук-носорог. Mm -hmm. Кто тронет его на носорог? Скажите, колючий или не колючий? Колючий. Нет, Девочку тронула. У, Папа на шарок ползет. Ага, ну Ой. Ой, Ой, о, вообще да? Я к нему. Я не забр... в траву, что ли, нибудь красивую. Вот так. <связывая>